кофейный шоколадный пряный ну что сказать шоколад кофе и ванилька нравится почти всем я имею в виду прекрасную половину человечества сей напиток весьма достоин по вкусу ароматики но и весьма не просто приготовление особенно на стадии фильтрации чтобы получить вот такой товарный вид но ну, придется изрядно поработать используйте только хороший качественный черный шоколад и у вас проблем не будет со остальным вроде сложности нет еще он довольно коварен по воздействию для кого это хорошо для кого-то нет ну, сами понимаете как делается смотрим